Я хотела провести остаток дней в Бразилии. В какой-то момент мне стало казаться, что все тяготы позади. Джек исчез в далеком прошлом. Лунная база Гамма была в ненавистного генерала Дункеля. Военно-научный комплекс. Села в грузовом корабле могли обнаружить в любой момент. Это был вопрос времени. Пришлось действовать быстро. Мальчики, Гершмитт не придет навстречу. nicht nützigen Baden. Hier spricht General Dunkel. Ein blutrünstiger Terrorist ist in diese Anlage eingedrungen. Ich mache euch dafür verantwortlich und werde jeden von euch herbtotenden Einfallspinseln persönlich hinrichten, wenn ihr ihn nicht aufhaltet. General Dunkel, Однажды я чокнулась и решила, что у меня под глазной повязкой живут мыши. И я дала им имена. Фианула, Прэнтис и Риджелл. Тихая смерть! Да, я знаю, это ты! Тебя привелось на жажда мести! Хочешь убить трех людей, прикончивших твоего глупого мужа? А Гавиду должен стать твоим владом, добычей! Не надейся, червизит тебя! Возможно, он был прав. И это было мне не по зубам. Возможно, Джек так и не будет отмщен. Но я готов рискнуть. Sektor deaktiviert. Luftdruck fällt. Warnung. Sauerstoffniveau fällt. Warnung. Sofort evakuieren. Warnung. Sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung. Sauerstoffniveau gesenkt. Warnung. Evakuierung läuft. Warnung, Sauerstoffniveau bei 50%. Я стояла над убийцей Джека, и меня накрыло ощущение пустоты.